Привет! Меня зовут Катя, и сегодня была замечательная сессия. К нам приезжали представители UNAIDS, агентства ООН. Это все проходило в интерактивной форме, когда мы могли поиграть и в то же время э, узнать что-то новое о такой актуальной проблеме, как профилактика вич -спит. Также мы прошли э, тест по слюне, и уже через 15-20 минут мы могли знать э, свой статус. У нас сегодня был очередной очень интересный день. Приезжал представитель про ООН, рассказывал про цели устойчивого развития в рамках международного сотрудничества. Это было очень интересно. Вечером к нам сегодня приезжал Зинал Каджи. Он является главой представительства МОМ Беларуси. Сегодня узнали много очень нового и с нетерпением ждем завтра.